Детская книжка Трям здравствуйте. Книжка из серии коллекция мультфильмов издательства Азбукварик. Добро пожаловать в мир любимых мультфильмов. Перелистывая странички, книжка сама расскажет об увлекательных приключениях ежика, медвежонка и зайца. Трям? Чтобы остановить воспроизведение, нам нужно нажать на белую кнопочку. а я ромашки собираю. Сказал, Придумал. Надо подарить зайцу ромашки. На каждой страничке малышу предлагается ответить на вопросы. Давай ответим на вопросы. Для ответа да. голос зайца. Додрик, ты Кричал заяц. Я остался и денег еще! Он меня ищет? Погнал ведн ⁇ Заяц, Зайц, ты ужавляешься, дай снег рождения. сказал ⁇ Дежик ⁇ и протянул зайцу в ухо работы. А сегодня я когда... готов. Нажав на кнопочку с изображением нотки, можно послушать песенку ⁇ Облака ⁇